Привет, друзья! Показываю вам гостиницу Си Гостиница находится в регионе СД. Поехали. Так, смотрите, зашел холл гостиницы Си Очень, очень высокий холл данной гостиницы с вот такой вот огроменной люстрой. Гостиница выполнена пол гостиницы выполнен светло темных тонах мне это нравится такой элегантный вид здесь вот на входе у нас напитки гостиница угощает гостей своих которые только прибыли в данную гостиницу справа у нас от входа находится лобби бар дальше мы узнаем какие напитки здесь в гостинице А вот перед лобби-баром находится ресепшен там где туристы проходят свою регистрацию при поселении так друзья показываю вам номер категория family состоит из двух комнат красивый номер вот у нас телевизор соединенные две односпальные кровати во второй комнате у нас одна двуспальная кровать шкаф кресло телевизор мини-бар вот так вот наполнен мини-бар две баночки пива эфис банта кола газированная не газированная водичка и дальше у нас здесь вот балкон как на него выйти вот у нас выход на балкон и вот балкон у нас это который в первой комнате номера family там же еще со второй комнаты также сама отдельный балкон территория гостиницы сразу э, мы видим здесь бассейн и за бассейном чуть-чуть там еще метров 30 начинается пляж гостиницы так, вот у нас санузел, довольно такой просторный, умывальник, туалет и душевая кабина. Укомплектован вот такой вот косметикой. И вот у нас из холла есть такой вот балкон, есть такие вот кресла и вот такой вот вид мы имеем этого балкона на территорию гостиницы Степланов. Еще раз напоминаю, гостиница находится в регионе Сиде. Гостиница на первой линии. Интересная, приятная, компактная, я бы, наверное, назвал бы территорией эту гостиницу а внизу там сейчас как раз проводится какая-то анимация различные конкурсы я думаю здесь достаточно весело будет отдыхать в этой гостинице так друзья хочу вставить свои пару слов по данной гостинице смотрите сама гостиница мне понравилась то есть она чистенькая светлые интересный дизайн территория не очень большая как бы вот мы естественно полноценно всю территорию не смогли посмотреть номер который нам показали он в хорошем отличном состоянии вопроса никаких не вызывает по поводу пляжа до пляжа мы не сходили но скорее всего значит пляж я вам покажу в соседней гостиницы вот покрытие пляжа я думаю скорее всего здесь пляж тоже будет с таким вот покрытием и учитывайте это при выборе данной гостиницы, если у вас очень серьезные требования к пляжу. Гостиница, видно, очень активная, анимации много, есть развлечения в виде водных горок, поэтому скучать вы здесь не будете. Так что, друзья... Пишите в комментариях под этим видео, как вам данная гостиница. Если вы отдыхали, расскажите нам за питание в данной гостинице. Поделитесь вашим мнением, как работает обслуживающий персонал. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, Travel", чтобы быть в курсе всей полезной информации. Для того, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Так, друзья, чуть не забыл один очень важный нюанс в данной гостинице. Смотрите, возле данной гостиницы находится кладбище местных жителей так что учитывайте эту информацию когда вы выбираете данную гостиницу не все номера выходят сюда с видом но оно здесь есть пожалуйста будьте аккуратны у нас есть сюда в отеле 614 номер номер стандарт номер и фамилии номер стандарт номер 28 сквят метр фамилии номер 48 сквет uh, В номере есть мини-бар и сейф. Uh, мини-бар бесплатно. Сейф платный. Uh, 2 евро. Каждый день. Сейф. Это стоит. А что в мини-баре есть? В минибаре есть uh, напитки, кола, фанта, вода uh, и бива. Uh, мы поминаем uh, каждый день каждую неделю. Только вода, каждый день. Толка вада, кач, в Толкаваде каждый день в номере Wi-Fi работает тоже, Wi-Fi работает в территории тоже, этап бесплатно, в номере тоже бесплатно, у нас есть три бассейна там, один, один закрыт бассейн и три открыт бассейн. <говор> Это наша главный бассейн, там есть наша аквапарк бассейн. В аквапарке есть э, 6 водных горки там <говор> а потом э, там у нас есть э, 10 бассейн тоже, в 10-й бассейн есть тоже 10 э, мини-водные горки. <говор> а, там э, есть и град э, сам тоже слева есть спрашивать. слева есть наша амфитеатр каждый э, вечера э, там у нас есть э, шоу анимацию Слева э, есть наша moonlight bar moonlight bar 24 часов в ночи тоже дискотека есть? дискотека есть тоже каждый день на дискотеке напитки. на дискотеке, напитки пятные. Uh -huh. эм, что есть все платные или только алкогольные? Да, все, все алкоголь э, на диско платные. 24 часа? Это, это бесплатно, это бесплатно в диско, только в диско платные. На пляже, на пляже у нас есть платформ тоже, э, это, э, там есть э, наша кровать тоже, это тоже бесплатно. Кровавочка железа. Извините. Бар на пляже. Что там? Бар? Бар на пляже есть тоже. Это открыт из 10 часов до 18 часов. Пляж... Песок молвил. Песок. Пляж песок, а вход в воду. Вот, поводу. Дырина вода. Это тоже песок. Это тоже песок. Ташо каба. Вот тоже песочный. Точно песочный. Или может глянь. Кумчал каршкаб. Дырень еще. Сразу глубоко, Ну рядом там галька была. Тут может тоже. Мелкая галька здесь тоже есть. А что для деток есть у нас? Для кого? Для девочек? Минкули? Для девочек? Вопрос. Концепция алкоголя концепта, какая? Наша концепта наша концепция Алкоголь. All-inclusive. Только а, э, импорт напитки. Местных э, нету, а то есть э, импортные платные. Импортные платные, да. Угу. Нормально? Нормально э, наша сервис all-inclusive но наш концепт он не ультра он Потому что импорт напитки платный. Поэтому... У нас есть ресторан сюда, мексиканский, азиатский, турецки, азиатский, турецкий, что есть, рыбный, итальянский. Mm -hmm. бесплатно есть, бесплатно? Это тоже бесплатно. Один раз в неделю бесплатно. Или молодые жены два раза в неделю бесплатно. Молодожены два раза в неделю бесплатно а карта. карты. Если просто, то один раз в неделю. Один из пяти бесплатно.